Пошли, все вместе. Почему ты всегда кузин придираешься? Потому что мы такие простые люди. Что будет с нашей страной? 0,8 грамм Вы а, э, э, э, не поняли Вот, смотрим Вот это, вот это, вот это крахмал С помощью, с помощью него пытаются Улучшить качество дробового Либо картичного выстрела а вот это вот контейнера, да, вот тоже с помощью них пытается картечь запустить. Это вот пыжи, вот тоже вот с ними что-то пытаются делать. Это еще один контейнер, он и дробовой, и картечный. Здесь всего лишь три картечи залазит, здесь четыре картечные. И... А, вот еще, вот, вообще классная штука Смотрим, смотрим вот. Это вот я постарался, я сильно постарался Чтобы было побольше пробки Потому что тоже повышает качество выстрела Еще есть Вот Хорошая вещь, размер позволяет Нужно получать Есть еще Отваленка Классная вещь, это вот позже делать А еще есть вот такое Конфетти, вот вот оно нахрен еще не нужно, оно не нужно. Есть вот такой вот простенький контейнер. Вот смотрите, видите? Здесь и пыш, и все остальное. Нужна гильза, порох, и больше ничего не надо. Гильза и порох, и больше ничего не надо. Ну, и еще капсуле, если гильза без капсулей. Все. Какие ваши доказательства? Крахмалум. Для чего было создано это видео? Мы считаем, что современные методы домашнего снаряжения патронов невероятно устарели. Все эти усложнения и запутанные вариации снаряжения картечи в большинстве случаев приводят к отрицательным результатам на стрельбах. Оружие ломается, газовая камера забивается и оружие становится нестабильным. А контейнер Byte обеспечивает простое снаряжение и стабильную перезарядку автоматики.